Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Вопрос следующий. Какая разница между торгами активы госкорпораций и торги по банкротству? Давайте по порядку. Начнем с активов госкорпораций. Это новые торги, на которых нет конкуренции, потому что это сравнительно новая ниша. Здесь нет конкурсных управляющих, продающая сторона достаточно лояльная по сравнению с теми, кто занимается торгами по банкротству. Одно из из главных преимуществ – это отличие обременений. Все имущество не обременено, оно никак не связано с судебными приставами, с банкротством и так далее. Поэтому даже если на торгах что-то появляется с обременением, об этом пишут большими красными буквами. И вы об этом будете знать еще в самом начале торгов. Кроме того, все имущество продается со скидкой 50%. Как правило, скидка больше не составляет, чем 50%. Но зато свои 50% без конкуренции вы можете легко забрать. Чем же отличаются торги по банкротству от активов госкорпораций? Эти торги немного сложнее, здесь легче тем, кто уже работал на торгах. Потому что здесь нужно уметь правильно общаться с конкурсным управляющим. Нужно знать, на какие рычаги давить, в случае, если вам не предоставляется какая-то информация. Вы должны знать, как уметь проверять имущество, такое как недвижимость, автомобили, коммерческую недвижимость какую-то. Потому что на этих торгах, как правило, появляются какие-то обременения. Да, они в 90% случаев снимаются, но всегда остается те 10% риска. И вы должны быть застрахованы и уметь найти и выявить эти обременения еще до участия в торгах. Здесь отличие еще торгов в том, что скидка значительно ниже, чем на активы госкорпорации. Она реально может, цена, цена реально может дойти до 1 рубля. Но здесь опять же нужно проверять, потому что вы можете купить квартиру и за 10 тысяч рублей и затем в следующие 20 лет выплачивать ипотеку. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Я не говорю о том, что эти торги лучше или хуже, друг от друга, может, какие-то отличия есть, но при этом они отличаются по характеру. И вы можете выбрать те торги, которые подходят больше вам. Если вы новичок, начинайте с активов госкорпорации. Это отличный старт, потому что сами торги легче. Если вы уже более профессионал, то вы можете приступить в принципе, к торгам по банкротству. Ну, здесь, наверное, больше зависит от того, что вы предпочитаете. Кто-то любит больше драйв, больше скидку, а кто-то хочет спокойствия и не переживать, что он в чем-то может не разобраться до конца. Я желаю вам всем удачи и победы на торгах. Если у вас есть вопросы, пишите прямо в комментариях под этим видео, мы отвечаем на них. Обязательно подпишитесь на наш канал, у нас регулярно выходят какие-то новости, изменения в законе и ответы на вопросы. Поставьте обязательно колокольчик, всем отличного настроения и на связи!